Если тебе понравится, дашь ВК, хорошо? Да, мне все равно понравится, но я не раздаю ВК, если честно. У меня даже ВК нет. Даже ВК нет. Так, ВК Александр Ульяна. Красивое имя. Красиво. А, почему в чат рулетки сижу? Угу. Играю на гитаре людям. Можете что-нибудь сыграть, пожалуйста. Я даже не знаю уже, что играть. Что сыграть? А -а -а. У меня даже мысли нету. У меня мусли нету Нирвану. Что? Нирвану? Uh -huh. Но ну, самую известную их песню сыграть или же самую известную? Или может быть что-то. Ладно, я так понимаю, ты не знаешь, что это. А вот самый известный, ну... красные. У тебя или у меня? У тебя. У меня? Ужас. Что с моими руками? Я не знаю. Круто, реально. Сыграли ты вообще? Спасибо. Спасибо большое. за факты не все пошло, Поболело и прошло, То расскажет о любви, в которой Прячется тепло. Блин, очень круто. Очень... А ты только поешь или ты, ты еще прям, ну, на гитаре там прям можешь. Кру... Поешь, ты круто, сразу говорю. <музыка> <музыка> <музыка> Не, ну ну ч это? <музыка> From Indonesian. Indonesian. Oh, it's it's for you only for you. Okay. Wow. Oh, wow thanks, thanks So cool, man I'm like it <ona Yarra> <tempp kite smash> S**t <started> So, your goal? You can put your finger Вот, потом, э, первое, это четвертый лад. Ага. Четвертый, пятый, седьмой, восьмой. То есть... Я сейчас покажу, что я, короче, могу, ты, может, что-то скажешь. Бля, вот сейчас я просто охуею, походу. не И тут я, короче, просто понял, что это днище, понял, вот где-то в этом моменте. Спасибо. Король и Шут? Волгоград, Волгоград. А ты почему здесь сидишь с гитарой, бля? почему не выступаешь? Так вот же, вы моя публика, вы моя аудитория, я для вас выступаю. Круто, круто, брат, круто. Вообще, Это, бля, ты красавчик. Ой, жуха, бля, вообще, клянусь нам. А, вот Нирвана, песня, которая smells like 10 uh, split. Давай только так мы сейчас с тобой договоримся. Я тебе и сыграю, а ты мне дашь потом свой ВК, я тебе там напишу. Хорошо? Может быть, но зачем? Ну, не знаю, просто хочу. Ну, может быть, ничего я не пишу. Если тебе понравится, дашь ВК, хорошо? Да мне все равно понравится, но я не раздалю ВК, если честно. У меня даже ВК нет. Александр, у меня там нету фото, у меня там три подписчика. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот выпуск тебе понравился, и ты уже поставил лайк. А если вдруг ты не подписан, то пора бы уже нажать на эту красную кнопочку снизу. Кстати, по субботам у меня проходят стримы на YouTube, поэтому буду рад тебя на нем видеть. Нажми на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о выходе нового видео. Спасибо за просмотр. Пока.